Здравствуйте, с вами Дмитрий Никодин. Сегодня у нас очередной выпуск с разбором самых главных событий в мире. О чем же мы будем говорить? Первое. Наступление. Есть приказ идти на запад. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Ходаковский. Его батальон находится на Угледарском направлении. Информация из первых уст, что называется, поступила задача обходить укрепрайоны. Бессонов из ДНР сообщает о том, что есть уже успех на этом направлении. Посмотрим, что нам здесь будет известно. Далее это, конечно же, обзор геополитических событий, откровения экс-главы МИДа Польши. Сикорский. Вы знаете, он уже как-то прославился. Он заявил о том, что и в свое время поблагодарил Великобританию за спецоперацию, когда был взрыв на северных потоках. И вот теперь он заявил, что оказывается, Польша первые 10 дней размышляла, поделить Украину или нет. На его откровение уже сразу же по прошла реакция от действующего премьера Польши. Он заявил о том, что это просто позорное заявление, ему нужно срочно их отозвать, ему нужно срочно извиниться, потому что это самая настоящая российская пропаганда. Второй раз, нет, ну надо же, такие заявления произнести, мы с вами тоже эту тему разберем. Тот самый пресловутый раздел Украины. Ну и, конечно же, заявления сегодня у нас прозвучали и от Лукашенко. От Лукашенко неожиданные заявления на тему того, что Украина предлагала Белоруссии заключить вот прямо сейчас пакт о ненападении. К чему бы это высказывание Лукашенко? Ну и, конечно же, мы с вами будем обсуждать тему леопардов. Она никуда у нас не ушла, потому что Польша официально запросила поставку этих танков и разрешение на реэкспорт от Германии. Теперь последнее слово, что называется. Леопардовый флешмоб продолжается вот у сторонников Зеленского. Ну а у нас был запущен свой собственный флешмоб в связи с моей блокировкой на YouTube. Обсудим эту тему и сегодня. Да, у нас интересные э, есть фотографии, они публикуются в моем телеграм-канале. В общем, есть что обсудить. Ну что ж, заставка, и мы начинаем. Что ж, начнем мы с обзора событий на карте. Давайте с вами сразу перенесемся на угледарское направление. Информация у нас пошла от Ходаковского. Вообще угледарское направление у нас это сам населенный пункт Угледар. Та самая павловка которую мы обсуждали тогда была резонансная ситуация с морпехами в павловке павловка находилась под контролем российских сил но вот дальше продвижения не было и вот сегодня ходоковский сообщает о том что пошел приказ о наступлении наступление идет успешно наступление на запад то есть по сути не штурмовать сам углидар а обходить его вообще это направление является ключевым для того чтобы обезопасить ЖД. сообщения здесь здесь есть ветка на такма, то есть на такмак то есть тут задача стоит это отодвинуть uh, фронт. И, конечно же, тем самым, в том числе, выйти в тыл укрепрайонам, которые располагаются недалеко от Донецка, это пригороды Донецка, это Маринка и Авдеевка, которые уже дальше идут к северу. То есть, если это направление посыпется, то есть вероятность, опять же, с укрепрайонами возле Донецка разобраться. Смотрите, при этом у нас ведь есть еще и продвижение на Запорожском направлении, которое мы тоже с вами фиксировали. Не наполеоновские здесь масштабы, конечно же, да, вот Например, Пригожин, комментируя ситуацию Под Бахмутом Использовал сравнение со Сталинградом То есть под Солидаром, когда он Комментировал ситуацию Вы знаете, исторические аналогии, конечно же По масштабу здесь, на мой взгляд, Несопоставимы, здесь скорее попытка Как-то отыграть, вот насколько здесь Все было сложно и тяжело на этих направлениях Штурмы Городов-крепостей, да, как осуществляются В целом, если вот сейчас Брать, инициатива потихоньку Перехватывается, пока еще не нужно, я всегда призываю нас не бежать впереди до да, паровоза, чтобы не впадать в какие-то эмоциональные качели. Да, инициатива на одном направлении на Запорожском перехвачена, инициатива на Угледарском направлении по заявлениям Ходоковского вроде как перехватывается. Тут еще и по Донецку были сообщения от э, ряда военкоров о том, что есть здесь продвижение в районе вот укрепрайонов небольшие. Под Бахмутом мы с вами знаем, что идет продвижение в сторону Красного. На остальных участках фронта Пока, в принципе, тишина, до да? каких-то изменений здесь не происходит. Если непосредственно как-то давать оценку вот этим вот заявлениям о том, что противник, вот Ходаковский, если цитировать его сейчас, показывает растерянность и дезорганизацию, высказался он так по положению ВСУ, говорит, что по мере нашего углубления, правда, ситуация сопротивления стало более организованной. То есть фиксируем здесь активизацию. Ну что ж, к геополитическим событиям. Заявление Сикорского. Этот человек возглавлял Министерство иностранных дел Польши. Это не рядовой там, депутат из Сейма, который решил какое-то резонансное заявление сделать, как-то там хайпануть. Но давайте с вами послушаем фрагмент Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych dziesięciu dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że, że, że może Ukraina upadnie i gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu różnie mogło być. A gdyby nie pom то есть Сикорский здесь делился своим мнением по поводу того, что у него явно сохранились связи с польским эстеблишментом, по поводу того, что нужно, может быть, Украину поделить, если она рухнет, если она начнет катастрофически сразу проигрывать, то нужно вводить польские силы и просто делить да, вот тот самый сценарий раздела Украины, о котором у нас любит говорить там, условно Нарышкин, Оказывается, даже в таком виде, как присоединение территорий, в головах у польской элиты он присутствовал. Моровецкий сразу же отреагировал, потому что это, конечно же, полнейший информационный провал, а Сикурский, он продолжает, вы знаете, я не могу без смеха это прокомментировать, он вляпался с точки зрения Запада, как, когда комментировал взрывы на Северных потоках, когда только это... Фотография была опубликована, когда газопровод подорвали. Он написал «Спасибо, молодцы, Великобритания, США, красавцы». Вот такая вот у него была публикация. Потом ведь нарратив-то какой пошел? Это не мы. И Сикорский вынужден был тогда как-то выкручиваться из этой ситуации и вот снова вляпался. Вы знаете, по поводу вот той самой темы раздела Украины или темы того, как Польша может ее присоединить, я уже высказывал свою точку зрения – Основа здесь, смотрите, вот если даже взять, кстати, Конституцию Польши, вы увидите, что Польша себя считает третьей речью посполитой. А речь посполита это не просто название Польши там в там, средние века, это название конкретно показывает две основы. Как минимум, это Великое Княжество Литовское было и Польское Королевство. А это территории современной Белоруссии, современной Литвы, Великое Княжество Литовское и Украины. Вот этих вот земель. Ну и, конечно же, Польского Королевства. И вот они, Третья Речь Посполитая, конечно же, мечтают. Там огромное количество людей с такими вот реваншистскими взглядами, что есть Польша, она должна быть от моря до моря, от Балтики до Черного моря. Что вот когда-то Речь Посполитая была фактически гегемоном Европы. Да, на какой-то момент времени, спасала даже Вену от турок, Ян Сабецкий, если я не ошибаюсь, тогда был король польский, который пришел на помощь Австрии и спас Вену от захвата турками, но сейчас используют просто другие методы. Да, если раньше, кстати, использовались такие вот династические методы, династический брак, например, для того, чтобы заполучить территорию, и условно сейчас мы не наблюдаем, конечно же, династического брака между польским президентом Дудой и Зеленским, но мы наблюдаем, что, во-первых, вот, Вспомните, предоставление равных прав польским гражданам и украинским гражданам. Да? Практически полное уравнивание, это преференции для польских граждан, для того, чтобы входить в бизнес-элиту, в управленческую элиту, особенно на Западной Украине. Во-вторых, это, конечно же, наднациональные структуры объединения. Люблинский треугольник. Куда входит Польша, Литва, Украина. Новый Люблинский треугольник. Люблинская уния была заключена как раз-таки в городе Люблин. Ну и, наконец, есть еще Междуморье, триморья Вот тот самый проект польского маршала Пилсудского, который когда-то хотел вообще там всю Восточную Европу подмять под Польшу. Вот, собственно говоря, над национальными инструментами они идут. Почему эти инструменты удобны? Потому что условно простому гражданину Украины не нужно будет становиться гражданином речи по Политый. Ему скажут, да вы также остаетесь гражданином Украины, ничего у вас не поменяется. Делайте вид, что все то же самое. У вас будет свой флаг, у вас будет свой герб, у вас будет свой гимн, но де-факто вы будете уже частью той самой речи Посполитой. Вот такие вот планы у них, конечно же, никуда, на мой взгляд, не исчезли. Далее, это по поводу ситуации с Лукашенко и его заявлением про пакт о ненападении. Вы знаете, крайне... Интересная тема. На мой взгляд, Лукашенко в очередной раз определенный торг демонстрирует. Что он сказал? Что ему предлагали заключить пакт о ненападении с Украиной. При этом, смотрите, если бы он хотел его заключить, и условно, давайте, таким вот простым языком кинуть Россию, то он бы это сделал и не стал бы об этом говорить. Если бы он не собирался его заключать, но при этом хотел как-то сохранить и не дискредитировать Зеленского, он бы просто промолчал. Он об этом заявил. Я думаю, он заявил это просто для того, чтобы показать, во-первых, с какими предложениями он сталкивается, что там вообще-то хотят, вот его как-то переманить на сторону, на свою, ему там что-то предлагают. Ну и, конечно же, Лукашенко хочет просто больше преференций для себя получить. Лукашенко это самостоятельный игрок, который также действует в определенных рамках. Конечно же, у него не так много рычагов влияния, он очень сильно зависит, безусловно, от Путина. Но все-таки он вот в тех рамках, которые у него есть, он старается играть и выбивать себе более выгодные условия. Это политика, здесь не идет речь про полный какой-то альтруизм. Ну и, наконец, тема леопардов у нас теперь. У нас еще будет, кстати, такой блок «Блиц», тоже, поэтому не переключайтесь, что называется. Тема леопардов, очередной флешмоб, но есть и конкретные заявления. Ну, тот флешмоб, о котором мы с вами говорили, когда призвали европейцев, украинцев выкладывать в социальных сетях фотографии «Свободу леопардам». Вот я всегда говорил, что Зеленскому стоит тогда первому одеться в леопардовую футболочку для того, чтобы получить. Но вот уже мастера фотошопа у нас потрудились, такую вот фотографию с Зеленским сотворили. Смотрите, мне здесь кажется, что не нужно забывать, о чем я говорил ранее, леопарды будут в той или иной форме, в том или ином количестве, то ли с разрешения Германии, то ли нет. Но Польша направила официальный запрос на реэкспорт. То есть смотрите, это состоится, И что бы там ни говорили депутаты Бундестага о том, что вот немецкие танки на русской земле снова окажутся вменяемые, те самые депутаты, представители партии, глобальной партии здравого смысла, к которой мы себя все относим. Так вот, все-таки, я думаю, это состоится крайне вероятное событие. Дальше, смотрите, количество, опять же, различные оценки. Гипотетически могут там и сотню танков собрать со всех европейских стран, на которые есть на вооружении «Леопарды». Является ли это фундаментальным переломом? На мой взгляд, пока еще нет. Серьезно ли это усилит какие-то конкретные бригады? Да, безусловно, потому что без этого уже у ВСУ возникают проблемы. Советское вооружение, но конечно, воспроизводить его сложно, хотя планы и такие есть. В Чехии собираются завод построить по производству артиллерийских боеприпасов под советский образец. Собираются искать запчасти там, по всему арабскому миру. В общем, Советского Союза влияние на Настолько было велико, да, что находит до сих пор запчасти для танков в Марокко. Я уже не говорю про то, что, например, даже вот Болгария очень сильно помогла. Недавно была сенсационная статья в первые недели конфликта, поставляя Украине все необходимое в военном плане. Вот, другое дело, что зачем тогда вся эта тема с танками, если коренного перелома там они осуществить не могут. Ну, во-первых, это открытие дополнительных возможностей, очередная возможность перейти красные линии, вот те самые красные линии. По поводу красных линий сегодня заместитель, постоянного представителя России в ООН. Он высказался по поводу красных линий, я не зря поставил вот эту вот фотографию «виды красного», что называются. К сожалению, заявление это было в очередной раз, который, наверное, не очень мы с вами оценим, но заявление прозвучало следующее. «Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены. Признание». Но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. Самые красные. То есть мы с вами имеем дело вот э, все оттенки красных линий Российской Федерации. Конечно же, мы с вами хотели бы какой-то более что называется, здравый, да, здесь политик, если уж вы сказали, если это уж является красной линией, то давайте этому следовать, да, и есть, конечно же, попытки разыгрывать ядерную карту, они были, но не получилось, тут подключилась Индия, подключился Китай, ну тогда поменяйте риторику, но не нужно в очередной раз вот заявлять о том, что вот оказывается все-таки, да, есть красные линии покраснее, а сейчас вы пересекли какие-то там алые красные линии, вот, по поводу, собственно говоря, флешмоба. Здесь мы немножечко с вами перешли, перескочили с этой темы. Сегодня, как вы знаете, я инициировал на базе своего телеграм-канала большой флешмоб, где фотографируются с телефоном, чтобы было видно, что вы являетесь подписчиком моего канала со всего мира. Поддержка. С чем это связано и вообще какая цель? Да, смотрите, с чем столкнулись? Вот заблокировали мой YouTube-канал, заблокировали меня на YouTube именно как личность. Сегодня была попытка создать еще один канал на совершенно другого человека, с совершенно другими полностью данными. С другого, соответственно, с другой локации. Что в итоге? Блокировка в течение нескольких часов произошла. Я в телеграм-канале писал об этом. Средства массовой информации считают, что, наверное, в России это незнаковое событие, не нужно на это обращать внимание. Ну что там, заблокировали канал, который там за, за год сделал, возможно, не хочу здесь немного впадать в какое-то бахвальство. Но если уж оценивать, я там ни копейки, да, не получал никаких государственных средств. Все дело исключительно на собственном энтузиазме и поддержке людей. Ну и добились мы чего там? 350 миллионов просмотров. Если я не ошибусь, если не брать какие-то конкретные исключения, там, вроде Подоляки, то это один из самых популярных был каналов по политике на всем постсоветском пространстве. После, да, там, наверное, эффекта... Доляки. масштаб огромный был там миллионная аудитория но наше средства массовой информации игнорирует полностью эту тему как и многие другие лидеры мнений которые не считают эту тему важной я напомню что блокировали дмитрия пучкова блокировали другие российские каналы и тогда каким-то персонам внимание есть вот каким-то персонам у нас внимание нет хотя масштаб тоже не маленький как-то связано это с тем, что я периодически позволяю себе критику в адрес происходящего и вижу какие-то проблемы в руководстве, не знаю, но, скажем так, особого внимания и поддержки не получил, которую, наверное, хотелось бы получить. Единственная поддержка, она есть от вас, поэтому у меня... Во-первых, есть мысли, которыми хочется поделиться, насколько велик вот тот самый русский мир в хорошем смысле этого слова. Посмотрите, Рига. Я сейчас не буду показывать все фотографии. Да, вот у нас цитадель русофобии в Европе, это же Прибалтика. Но вот он, тот самый русский мир в хорошем смысле этого слова. Мы говорим на одном языке, мы понимаем друг друга. У нас общая культура, у нас общие сказки. Вот она, русская цивилизация, и она не зависит и не завязана на вашем этническом происхождении, это крайне важно, я об этом всегда говорю. Культурная идентификация, самостоятельная культурная идентификация, вот что важно. Киев, кто рискнул, это поддержка, опять же, кто читает. Я получил десятки фотографий из Киева, из Одессы, из Харькова из Слава, он же сейчас Днепр, это крупные города, ну, десятки с каждого города, при этом, конечно же, это к теме, а есть ли там сторонники того самого русского мира в цивилизационном плане, либо сторонники здравого смысла, которые не поддерживают Зеленского и то, что происходит, которые видят, что причина, она не в том, вот, вот вы первые конкретно 24 февраля начали, что она глубже, что нужно копать, глубже, нужно пытаться все это изучать поддержка, конечно же, колоссальная все держится действительно на нас вы знаете, приятно себя, конечно же, ощущать вот частью гражданского общества вот причем в таком глобальном плане, сколько из-за границы. Я буду публиковать еще, мы будем там каждое утро выкладывать по несколько фотографий со всего мира, нас поддерживают, вот просто со всего мира. Вы понимаете, масштаб. Прикладывали ли какие-то усилия государственные органы для того, чтобы был такой эффект именно от поддержки России? Я думаю, нет, здесь вопрос именно самостоятельного труда людей, которые до сих пор считают себя частью вот того самого русского мира. Ну что ж, к вам у меня какая просьба по поводу платформ. Здесь очень важно. Основная платформа остается Telegram. На YouTube будет тяжело как-то выбиваться, потому что будут блокировать все каналы, которые будут вот прямо связаны со мной. Вы можете перезаливать мои ролики из Телеграма. Также мы будем размещаться в социальная сеть ВКонтакте, социальная сеть Яндекс.Дзен, социальная сеть Рутуб. То есть сейчас там будут дублироваться все выпуски. Публиковаться они будут в Телеграме, в том числе дублироваться на всех платформах. Пока смотрим, на какой платформе, где кому будет как комфортно смотреть. В Телеграме стараемся сжимать файлы для того, чтобы можно было меньше тратить трафика, да, чтобы можно было там легко это все смотреть. Конечно же, интерфейс YouTube, его функционал, он был крайне удобен, крайне хороший для автора. По поводу монетизации, здесь, увы, мы получали монетизацию только с зарубежных зрителей, мы не получали с российских, потому что YouTube решил давно, как-то вот с самого начала, с февраля, что не, нельзя, нельзя получать вот с российских зрителей э, с монетизацией. Мы полностью держимся на поддержке нашей аудитории, у нас есть инструменты для поддержки, это частный канал в Телеграме. 200 рублей туда на рубли стоит подписка. Минимальная планка была мой мной изначально установлена. Пожалуйста, подпишитесь. Это самый удобный способ поддержки. Плюс у нас там включенные комментарии. Нет никаких рекламных интеграций. Больше постов, больше эксклюзивных материалов. Самое настоящее ядро, сообщество. Вот в хорошем смысле этого слова у нас там. Наиболее активных сторонников Огромное спасибо, кто подключился Можно всегда через другие сервисы Есть сервис Boosty В общем, все ссылки у нас в Телеграме будут размещены Огромное спасибо всем за поддержку Конечно, искать новую аудиторию сложно YouTube в этом плане давал алгоритмы Когда ты снимаешь качественный ролик Он идет все там лучше и лучше Периодически нас занижали на ровном месте То есть ты мог публиковать У тебя ролики по миллиону каждый день набирают Потом бац, тотальный спад на ровном месте, у тебя там 500 тысяч. Периодически опять удавалось выходить на те же показатели. Да, сейчас будет в этом плане сложно. Но надеюсь, что мы что-то с вами придумаем. В любом случае, ядро у нас уже есть. Надежда на то, что вы будете распространять видеоролики, в том числе пересылая своим друзьям, знакомым, потенциально тому, кому это может быть все интересно. Огромное еще раз всем спасибо. Берегите себя. С вами был Дмитрий Никотин.